Пахнет, <woddy> пацаны, oh. пацаны, чупачубс такой Если что, если что это чупачубс, пацаны, чупачубсик такой. Mm -hmm. mm -hmm. Чупачубс такой вкусненький, реально очень вкусно. Это леденец, пацаны, леденецико. А. <imaginar standing alter noise> Не снимай только это чупачубс, это это чупа, блять, это чупачубс говорил, обычный чупик, чупачубсово, видишь? Обычный чупачубсово, видишь? Это обычный чупачубсово. Почему все вкусненькие, а? Не снимай, говорю. Это выглядит очень. На самом деле говорю.